Приветствую, друзья мои так это считай готовая игра так нет почему-то все ногами, но ничего страшного тут считай готовая игра тут все есть и система прокачки только здесь она не онлайн так ну вот новая игра level 1 Yes, выбираем все персонажа берем например лучника так все мы появились Тут у нас есть на е. Это куплю, продам, короче. Тут барахло, всякое колечки, броня туда сюда. Так, это тоже платный ASIC. но не знаю для своих проектов можно бесплатно. Я короче, вот меня скачивайте. Так, это у нас тоже средство передвижения, луки. Ну тут ничего там куплю продам а здесь крафтить походу или нет да это через крафт да да это крафт что надо для крафта короче так дальше это квесты короче квесты берем там квест какой-нибудь так Разговариваем, поезд берем. Так, это средство передвижения. Правда, идиотская маленькая, но ничего. Так, дальше. По картам переходы. Вон у нас мобы бегают. Так. Ой, не попал. попал. Нет, не попал. тема прокачки короче здесь есть видите пока первый левел Вон, монетки падают это как у банки жизни о это какой он хп вот, да. это кончится да. снять переключился на меч так, Сейчас. так что тут у нас есть птичка короче есть на тройку да все, и начинаем атаковать вместе Она нами, помогает, нет, там нет, еще нет, много чего есть, все, нет, второй левел. Так, дальше смотрим, что у нас, инвентарь, потом система прокачки какая-то тут, птички, короче, там туда-сюда можно всякие, ну, система прокачки есть, боссы тут есть, так, птичка там сама кого-то завалила, так вот еще квесты данж тут есть типа данжа есть ну я ее на онлайн пытался сделать но что-то она не это не алло вон он типа босс сейчас он нас убьет ой, ой, ой. так второе это что у нас а, вон она еще. Так, первое. Сейчас убьется. Ну, можно с птичкой заварить, короче, эту маленькую подкачаться. Так, все, нас убили. Так, и заново можно или опять сначала начать. Ой, здесь заново типа там же появится. Ну все, выход игры все вроде показал, ладно все, пока размазал маленькую, ну, тут много карт всего, это самый как бы интересный мне, ну в смысле Асид, всем пока, подписывайтесь на канал, всем удачи, до новых встреч